приветствую вас мои дорогие друзья с вами Лилия Донского и уже совсем скоро у нас стартует каталог 14 с компанией oriflame он будет действовать с 4 по 23 октября и в этом каталоге как обычно акции интересные предложения новые продукты и я всегда выделяю топ-10 в каталоге те продукты о которых я буду о которых я буду говорить с особым удовольствием своим клиентам и акцентировать на них внимание итак начнем по порядку первый разворот конечно же это новая гармонизирующая тональная основа с эффектом сияния Giordani Gold у нас будет 6 оттенков тональная основа в таком привычном нам уже картонном футляре и вау как она красиво выглядит стеклянный флакон золотая крышечка произведено в Польше 6 оттенков и она сейчас у меня на лице и я могу сказать что она классная я записала отдельное видео про нее подробно все рассказываю но вот вкратце могу сказать что мне понравилось вот это легкое сияние которое не жирный блеск а именно подсветка кожи такая деликатная поры не забивает а наоборот как будто вылизывает просто нет пор и все далее мне кажется лицо выглядит моложе Вот по ощущениям оно как будто такое холёное холёное ухоженное и помоложе чем есть на самом деле в общем-то у меня приятное впечатление от этого тона еще такой приятный тонкий аромат SPF 35 в общем-то бомба но это еще не все в подарок идет тушь объемная подкручивающая с такой забавной кисточкой кисточка в форме волны она отлично прокрашивает реснички может быть немножечко вы к ней приспособитесь и потом полюбите ее раз и навсегда следующий разворот нас ждет вау предложение это румяна в шариках и пудра в шариках почему я на них акцентирую внимание так ведь скоро Новый год и уже многие заранее думают о подарках что подарить такое необычное классное оригинальное пудра и румяна приходят в картонных коробочках которые я естественно уже выкинула мы откручиваем крышечку а внутри нас ждут такие замечательные шарики которые похожи на какие-то конфетки невероятные поднимаем так спонжики и видим вот это чудо кстати пудра очень нежно и приятно пахнет и она делает такую цветокоррекцию кожи когда наносим эту пудру то лицо выглядит таким вот омолаженным. омоложенным такое слово легкое легкое тоже свечение в этой пудре и самое главное это оттенки которые здесь подобраны они как раз делают цветокоррекцию и визуально делать нашу кожу более молодой, свежей и сияющей. А мне кажется, сейчас идет такая тенденция, что многие жалуются на то, что они устают, у них есть недосып, много работы, много домашних дел, и сразу когда девушка не выспалась сразу лицо выглядит таким более серым уставшим стоит отоспаться тут же румянец появляется сияние и естественно мы выглядим моложе но вот пока нет времени выспаться можно пользоваться такой пудрой в шариках я думаю что это будет у нас всегда популярный продукт в нашем каталоге. Следующий здесь можно сказать целый разворот, но все-таки акцент я делаю на продукте, который незаменим для здоровья – это омега-3 баночка 60 капсул. Здесь будет большая скидка, поэтому я однозначно беру много, беру себе, родителям, всем членам семьи, то есть где-то 5-6 банок будет в заказе, потому что это последнее, больше запасов нет. Вот, поэтому буду брать омегу несколько баночек и рекомендую вам сделать то же самое я думаю что не нужно в наше время сейчас рассказывать людям насколько важна омега и недооценивать ее полезные свойства на организм мы тоже не можем поэтому всем рекомендуем и пользуемся акцией когда идет скидка на тушь 5 в одном и даже если это тушь XXL я ее тоже очень обожаю то конечно я оставляю здесь закладочку потому что мои клиенты все любят эту тушь вот такая у нее кисточка слегка изогнутая Это кисть прекрасно прочесывает реснички вы можете посмотреть на мои глазки потому что они оформлены именно такой тушью расчесывает удлиняет дает объем и самое главное она их укладывает веером вот такая волшебная тушь она должна быть у каждой девушки кто хоть один раз попробует потом уже всегда заказывает эту тушь и очень редко ей изменяет следующий разворот это помады помада ультрафикс кстати оттенок Нют у меня сейчас на губах у меня всего три такие помады как только эта помада появилась я сразу заказала сразу три ни одной меньше итак смотрим три оттенка нюд терракота и красный правильно как он называется красный так и называется оттенок нюд вот здесь у нас третий в каталоге показываем у нее такое легкое нанесение она как лепесточек розы касается губ я сейчас делала несколько раз а на губах мы просто один раз проводим и она сразу оставляет оттенок второй цвет у меня терракота вот такой он терракота я просто погуще для вас рисую смотрите какой насыщенный уже более такой цвет яркий если нюд у нас идет как дневной то терракоту мы можем использовать и на вечер и на работу и красный мой любимый кстати оттенок вот он красный я его обожаю с ним мои губы просто настолько эффектные такие красивые и мне очень нравится что эта помада держится долго 8 часов она держится отлично на губах и вы можете быть спокойны ваш макияж губ будет просто идеальный следующий следующий пункт или следующая закладочка сейчас я все уберу М -м -м. вот скажите честно встречали ли вы хоть раз человека с чувствительной кожей или может быть вы сами обладательница чувствительной кожи вуаля нас ждет новый набор серия Novage расширяется и выходит специальный комплекс для обладателей чувствительной кожи и я уже тестирую пенку для умывания многие спрашивают нужен ли тоник нет не нужен в этой пенке есть уже все что не меняет кожу то есть не нужно тоником балансировать кожу здесь все будет сбалансировано после умывания она настолько мягкая она такая нежная такая вот, вот прям ну, не знаю она просто прелесть эта пенка я сейчас умываюсь ей каждый день ну кстати ее очень много не чувствует что она завершается мне хватает одного нажатия чтобы умыться полностью смыть косметику кроме зоны глаз я глазки смываю только специальными средствами то есть смыть всю тональную основу пудры румяна очистить поры личико очень чистая свеженькая и после этого я уже наношу сыворотку и крем дневной или ночной вот так что я рекомендую вам попробовать эту серию можно заказать пробники для того чтобы протестировать прежде чем покупать и конечно рекомендуем всем у кого чувствительная кожа следующий разворот это новинка эта новинка в серии Optimals меня удивила эта маска масок у нас огромное количество тканевые из биоцеллюлозы серии Novage серии Love Nature а вот серии Optimals это по-моему первая маска тканевая что она делает дает мгновенное увлажнение и заряд питательных веществ за 15 минут укрепляет естественный защитный барьер выравнивает тон кожи дарит сияние которое я так люблю и здесь у нас неоцинамид витамин е и жирные кислоты из масла семян голубики антиоксиданты из винограда ухаживающий экстракт черной розы белые цветы а также низкомолекулярная гиалуроновая кислота когда я прочитала этот состав и всего 269 рублей по акции я подумала надо брать и надо всем об этой масочке рассказать, потому что, вы знаете, это так классно. Я вот, например, беру маску, наношу ее, и через 15 минут на меня смотрит просто абсолютно другое лицо. Гораздо моложе, гораздо более свежее такое, ухоженное и сияющее. Поэтому маски просто обожаю. Следующий разворот это краска почему я выбрала краску вроде бы цена-то высокая 599 рублей но обратите внимание когда вы заказываете любую краску для волос а краска у нас великолепная как вы видите я крашусь только нашей краской сейчас это оттенок 90 у меня на волосах она ухаживает за волосами она работает краска как компьютер то есть где нужно больше прокрасить например где седина там она закрасит седину где не надо там она работать не будет при этом она еще и увлажняет напитывает волосы это просто чудо так вот заказываете краску и выбираете любой из четырех шампуней серии hair x представляете тогда получается очень даже выгодно согласны поэтому запасаемся краской и у нас осталось еще две закладочки эту страничку я пропустить никак не могла но к сожалению у меня сейчас нет такого крема и мыла потому что мы все это вымыли вымыли вымыли после нового года когда была акция я набирала очень много потому что этот крем мой любимый по аромату по консистенции мыла равных я не видела мне настолько нравится как оно изготовлено оно выглядит как мыло ручной работы но этот аромат вот пряные и цитрусовые нотки переплетаются и сразу вот какое-то настроение у меня становится не просто настроение праздника а именно какой-то вот домашний уют тепло камин у меня тут такие ассоциации вот с этой серией не только с новым годом ассоциируется а вообще просто с домашним уютом с теплотой и семейностью поэтому обязательно попробуйте это просто вау и конечно же последний разворот то есть обложка здесь у нас целая серия и я уже счастливая обладательница жидкого мыла серия мед и молоко который просто невероятно мне нравится здесь целых 300 миллилитров густого концентрированного мыла который ароматная душистая пенится оставляет после такую нежную мягенькую чистую кожу также у нас в этой серии будет мыло эта серия лимитированная мыло 75 грамм 89 рублей всего в коробочке в красивой такой праздничной упаковке и крем для рук и тела такой целый бочонок мед и молоко 249 рублей мыло или крем вот такой мой топ. Почему? Я вам тоже рекомендую сделать ваши топовые странички для того, чтобы быстро ориентироваться в каталоге. Потому что, когда вас спросят а что у вас здесь хорошего, вы не должны мямлить. Вы должны четко сказать секунду и показывайте. Раз, страничка, два, страничка, три. А лучше, если вы в каждый каталог сделаете закладочки, а для онлайн клиентов выпишите свои топовые продукты которые вы рекомендуете к заказу и объясните почему и покажите какая выгода при покупке именно сейчас тогда увидите как у вас вырастут объемы заказов и у вас клиенты будут намного довольнее потому что не у каждого человека есть время сидеть и целый час разглядывать странички выбирать читать всматриваться вдумываться выгодно или невыгодно. мы должны показать что это выгодно вот такой мой выбор я жду ваш топ пишите в комментариях полезное мое видео что вы отсюда себе берете на заметки да как я на уст намотали и пишите ваши топовые продукты которые не совпали с моими просто интересно может быть на что-то я не обратила внимание всего вам доброго отличного настроения пока пока